Дома и сейчас я посмотрю, видно и слышно, начнется вебинар, я сейчас картинку увижу и начну. Сегодня я, как всегда, отвечу на вопросы, связанные с эзотерикой, отвечу на ваши вопросы. Все, картинка есть, хорошо все получилось. Шумит немножко, да? Ты шумишь? Раз, раз Чего ты шумишь? Раз-раз Чего ты шумишь? Вот эту штучку попробуй Давай, вытягивай ее, сынок, вот эту сбоку вытягивай. Давай, вытягивай ее, сынок, вот эту сбоку вытягивай. Вот так слышно, буду просто громче разговаривать. Просто вот так разговаривать, извините, не получилось. Почему-то пошло шипение, к сожалению. Эх. Все. Ну что, давайте я буду отвечать на ваши вопросы. Сегодня вы задали мне вопросы а и опубликовали на моей странице в фейсбуке. Здравствуйте, по данным постом, свой вопрос... Задайте. Я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике 18.00 в YouTube. Я получил 237 вопросов. Также сейчас вы задаете мне вопросы прямо на YouTube трансляции. Итак. Начнем. Эля Космякова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, где найти информацию, как правильно создать алтарь, как с ним работать, могут ли другие трогать предметы алтаря, может ли он находиться на видном месте или нет. Я это даю на обновленной первой ступени. Также я рассказываю это в обрядовой магии, как подготовить алтарь, как его зарядить, каким образом с ним работать и пользоваться. Все это есть в первой ступени эзотерической школы Кайлас. Обязательно проходите, там об этом все сказано. Саня Садулова, Здравствуйте, Андрей Андрей, Смотрю ваше видео по снижению давления и нормализации работы сердца. У меня, наоборот, давление повышается. Что я делаю не так? Видимо, данное видео вам не подходит. Поэтому вы все делаете правильно, то, что смотрите. Но на самом деле... Вы в данном тексте своем фактически меня обвинили. То есть вы обвинили меня в том, что если бы вы его не смотрели, давление бы у вас не повышалось. Но я хочу сказать, что у меня не было задачи сделать так, чтобы оно у вас повышалось, это давление. Я его делал, это видео, чтобы давление снижалось. С вами не работает, значит, такие видео. Начинайте принимать таблетки. Светлана Садовская. Я с семьей живу сейчас в Турции. Через пару месяцев мы хотим переехать в другой город. Будет ли нашей семье в этом городе хорошо? Да. Еще ваши мантры шумы работают. Моя жизнь меняется в лучшую сторону по энергетике и по здоровью. Ура! Алла Павленок или Павленок. Здравствуйте. Как правильно лечить порез стопы при ущемлении седалищного нерва? Лечусь 8 месяцев, прогрева мало или лучше сделать операцию? Вам лучше сделать операцию, но на самом деле может помочь медовый массаж. Обратитесь к человеку, который может делать медовый массаж и делайте. Очень хорошо помогает припарки, которые делают из лопуха. Сушеный лопух берется, после чего заливается горячей водой, отжимается и прикладывается к месту, где есть ущемление седалищного нерва при парезе вот таком. И это все отпускает. Но Держится где-то 15-30 минут, после чего прикладывается новая теплая новый, теплый аппликация, которая сделана из вот такого неста лопуха. Зураб Альбертович. Здравствуйте, наш уважаемый учитель. Здравствуйте. Мы с моей любимой женой, ваши ученики, уже больше трех лет. Сейчас мы проходим вторую ступень. И все годы, как мы в школе были на первой ступени, и все время с ее практикой двигались вперед. Самое интересное, что и сейчас она работает и дает результаты. А мы хотим идти дальше, но такой большой быстрый эффект, как от первой и второй ступени, что мы в приятном шоке. Первый год это было, мы с женой чуть под машиной не остались, столб спас в нескольких метрах. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, что нужно нам переделывать или продолжать также? Продолжайте так же, вы идете правильным путем. Почему произошла неприятность? Если в начале духовного пути у человека появляется неприятность,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 Получилось. Татьяна Бондаренко, попсуй. Вы молодцы, восхищаюсь вашей парой, ваши теплые, нежные чувства друг другу и та радость, которую вы излучаете, Это основа хороших достижений эзотерики, это мое мнение. Совершенно верно говорит Татьяна Бондаренко. Дело в том, что самый лучший нюанс, который может быть у человека, это возможность каждый день произносить слова «мне нравится». Я об этом говорю на первой ступени. Обычно люди живут как живется, то есть они не обращают внимания, у них плохое настроение, плохой характер, плохая судьба или еще что-либо плохое. И первое, что я начинаю говорить о том, что помните мою историю о дворце, о том, что кто-то видит грязь во дворце, кто-то роскошные картины и гобелены, точно так же и в нашей жизни есть такое понятие самонастрой. Вот если настраивается на радость человек и просто себе произносит «мне нравится это, мне нравится то», «мне нравится это, мне нравится то», со временем, я это называю синкопой, он начинает изменять свою судьбу, и она ему нравится. Ну и, конечно же, человек должен жить по принципу доброты. То есть, если человек добрый, то человеку все в жизни удается, у него все в жизни получается. Но добрый не только внешне. И не только к людям, которые живут возле церкви И не только к собакам и кошкам А добрый прежде всего к себе и к тем людям, которые рядом находятся Я часто встречаю людей, которые кошек кормят Которые людям помогают, а дома сущат Они на всех обижаются, они всех ненавидят У них ко всем претензии и так далее и тому подобное Ирина Шпаченко Здравствуйте, Андрей Андреевич Аутизм 27 лет с двух с половиной молчит. До этого все было прекрасно. Умный, общительный, любознательный, активный и еще единичные но очень сильные эпиприступы. Как помочь? До ковида везде ходили и был спокойный среди людей. Это вопрос, который не связан с эзотерикой. Буквально недавно я провел вебинар, который называется «Здоровым быть легко поможет Дуйко». Буквально на этой неделе во вторник. Найдите его на моем YouTube-канале, который называется «Тибетская формула». Спасительные рецепты и просмотрите. Там я говорю о. А? Так он трещит, Я его вставил, он трещит. Или хорошо было? Давай поставим немножечко. Просто Что плохой звук очень? Да, моя жена приходила. До ковида везде ходили и был спокойно среди людей. Сейчас очень сложно. Отказ от многого. При этом ему скучно. начните, начните принимать мои препараты. Гепакс Препарат «Апсантин», препарат э, «Окситоцин спрей», я, кстати, там о нем рассказываю. Оксана Островская, скажите, пожалуйста, когда безопасно будет вернуться в Харьков, находимся дочкой в Швейцарии, думаем, оставаться здесь или лучше вернуться в Украину? Вам лучше вернуться в Украину, скорее всего, ближе к ноябрю месяцу. Ирина Козлитина, Оксаночка, очень понимаю, вас хочется домой.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 видно сейчас покажу мою жену иди ко мне сюда сядешь на коленко ну давай ну на одну минуту ну все говорят что э, я вообще без жены смотрите вот она моя любовь вот так да красивая такая Людмила Григорова. Григорова. Когда я вас слушаю, понимаю ваше учение и все, о чем вы рассказываете, принимаю. Но почему-то, когда мне говорит сын, я принимаю немного в штыки. Как правильно поступать, чтобы доверять? Так, что он также все рассказывает точь-точь, чуть не вашими словами. С уважением, мама. Низкий поклон. Когда растет человек, то мама всегда остается.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 Алишаускайте. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, стоит ли получиться мне себе реализовать, делать хорошо творческой штукатуркой на стену? Хочу заниматься. Да, получится. Пробовала мне понравиться. Да, проходите курсы, получится. Галина Брандштеллер. Брандштеллер. Пожалуйста, скажите, мой старший сын Александр вернется домой невредимой с войны. Я, к сожалению, милая моя Галина, не отвечаю на такие вопросы Простите, не отвечаю Потому что если мне придется сказать, что не вернется Как вы себя будете чувствовать? Скажите мне Давайте без этого, я вас прошу Наталья Мамалыга Всегда слушаю ответы на вопросы, которые вам задают ученики школы Очень часто нахожу ответы для себя, если можно Ответьте, моя старшая дочь хочет уехать с парнем во и жить Да, пусть едет Юргите Казана -вечене. Давно лет пять осталось, не осталось, совсем радости, эмоций, только слезы. Может из-за этого не срабатывают практики. Ученица первой бесплатной ступени практикует 58 СНГ я. Участвовал в обряде, руки почти опустились. Если у человека постоянно идут слезы и плаксивость такая, то это судорожное явление. Необходимо обратиться к неврологу, сделать энцефалограмму и скорее всего полечить эписиндром. Он не, не, не генерализируемый и э, небольшое применение препаратов, ну там Депакин или Карбамазепин в небольшой дозировке смогут убрать вашу проблему. Поверьте мне, ваша проблема имеет не психическое состояние, а физиологическое. Помочь вам можно будет, обязательно это сделать. Светлана Стрюкова, восхищаюсь вами вашей семьей. Скажите, сын семьей живет в Польше, останется на ПМЖ, лучше оставаться. Ирина Рябуха, может быть, сегодня не совсем по теме научилась, продолжаю учиться. Но мне непонятно ни с того, ни с сего. Моя сестра, 42 года, заболела онкологией официального диагноза. Медицина не поставила. Постоянно какая стадия отправляет на дополнительные анализы. Вокруг говорят, что это проблемно, искать каких-то бабок, знахарок. Скажи, скажите, помогут ли они ей. Видимо, стадия у вас очень тяжелая. Начните и одно и другое Вам никто не мешает проводить курсы химиотерапии, я так предполагаю И тут же ее возить бабкам каким-либо Конечно, если бабки будут говорить, отменяйте лечение, не отменяйте Необходимо и первое, и второе, и третье я, кстати, выпустил препарат, называется бетулиновая кислота. Прочитайте о нем в интернете. Бетулиновая кислота на сегодняшний день это препарат и вещество, которое с успехом лечит апоптозом, то есть путем уничтожения раковых новообразований. Лена, о Лена, Здравствуйте, мира добра. Станет ли сын успешным человеком? Волнуюсь за него. Ну что я должен ответить, милая Лена? Скажите, что? Если он не станет успешным, мне надо вам сейчас это сказать. Что вы хотите от меня? Ну подумайте сами Надина Шуваева, с уважением ученица Станет, конечно, подскажите Ответьте на вопрос в последние месяцы Не так вы задали вопрос, нужно было так Что мне сделать, чтобы сын стал успешным? А сделать есть что? Делайте вымаливания. складывайте руки и произносите пусть, ус... пусть сын будет успешным Пусть его ноги и руки всегда находят работу Пусть у него всегда будет хорошее знакомство Пусть все люди его обожают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 В нашей семье мужчины не могут заботиться за своими детьми. Один развелся, жена ушла, не разрешила общаться с сыном, он поменял его на фамилию. Другой брат умер после рождения сына, третий усыновил девочку, и она узнала, что не их родная, не хочет общаться с родителями. У сына моей сестры после рождения мальчика развелся, уже год не хочет общаться. По вашему мнению, причина изотерийская. Есть такое понятие, смотрите, мужчина... Прообраз того, как ведет себя мужчина, это прообраз того, как ведет себя женщина по отношению к нему Мужчина, который не помогает детям, мужчина, который не заботится о детях Это мужчина, о котором не заботятся и которому не помогают женщины Вот такая история, я эту историю уже рассказывал когда-то, повторю еще раз если мужчина после развода с женщиной не помогает и живет сам, помогать не будет Если мужчина живет сам, сам готовит себе еду, у него есть там небольшие какие-то отношения редкие возможно с кем-то То не ждите, он ребенку помогать не будет, если будет, то очень-очень мало но как только появляется в его жизни женщина, которая начинает ему помогать и заботиться о нем, стирает ему там одежду, гладит, кормит его, старается, старается чтобы его жизнь была вот комфортной в этой семье, то есть счастье в семье появляется, в этот момент у него появляется желание заботиться и о ее детях, и о своих детях, и о тех детях своих, которых он где-либо нарожал. Поэтому... Все зависит не от вас. Поэтому, если мужчине попадается женщина, которая не заботится о нем, то он никогда не заботится о ком-либо. Можно ли изменить это? Конечно, можно. Смотрите, что нужно сделать. Когда мужчины ваши, если это родовое проклятие, чем можно убирать? Существует определенная эзотерическая программы или определенный эзотерический, определенный эзотерический, определенная эзотерическая практика, если человек считает, что на него влияют, если человек считает, что по карме что-то передается, как ему помочь и как себе помочь. Когда вы будете засыпать, представьте, будто вы видите на своем сердце огромное количество огненных глаз.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 На протяжении жизни будет закончено И отдастся тому человеку, который это сделал с ним Даже если это кармически второй, Делать это для себя можно А также для того человека, о котором вы заботитесь И второй вариант Если на вас каждый день кто-то влияет И вы не знаете, что вам делать Необходимо убирать то, что на вас влияет Есть практика астрального устранения зла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 то любое влияние, которое происходит на него негативно, будет утеряно. Каждое утро при этом начнете себя хорошо чувствовать. Очень уникальный метод такой, рекомендую его использовать. От меня вам вот такой подарок. Пожалуйста. Нина Речкалова. У меня когда-нибудь будет ребенок и мужчина для жизни? А если не будет? Вот вы задаете этот вопрос. А если не будет, скажите? То что мне нужно сказать, Нина?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 то, что ты у меня украл В случае, если ничего не украл То ничего не произойдет Просто деньги потеряете В случае, если украл, вернется Все, что было украдено вам Подскажите, Татьяна Ди Подскажите, пожалуйста, когда откроют границу Для выезда мужчин из Украины Заранее вас благодарю Они открыты для выезда мужчин Но Они открыты для тех, кто имеет право Выезжать из Украины То есть это люди, которые не военно обязанные, мужчины-инвалиды и мужчины, у которых есть там много детей, как у меня То есть я могу выезжать из, из Украины в любую страну, но нахожусь в Украине По поводу всех остальных, а это все произойдет в тот момент, когда закончится война А война закончится не раньше последних чисел февраля 2023 года Об этом тоже говорил Екатерина Долгова, пожалуйста, как можно избавиться от постоянной тревожницы, тревожности и бессонницы? Если это постоянно, то это психическое заболевание. И для того, чтобы избавиться от постоянной тревожности и избавиться от бессонницы, необходимо принимать нейролептики, обратиться к психиатру. Это несложно сделать, и такие заболевания очень несложно лечить какими-либо препаратами. Там, нейролептики, сироквель. Там, ну, Антидепрессанты, нейролептики Пусть врач назначает Давайте, я не буду вам назначать Анита Анците После выздоровления от тяжелой болезни Я начала новую жизнь Может ли смена места жительства помочь восстановить достаток бизнес и любовь? Не нравится мое нынешнее место жительства На такое ощущение, что здесь все остановилось Я не знаю, с чего начинать Должна ли я продать свой существующий дом и построить новое место для жизни? Конечно нет! Вся наша жизнь начинается с нашего сердца. Если вы живете и вам ничего не нравится, все будет плохо. Если вы живете и делаете так, чтобы нравилось, все будет нравиться. Я вот часто говорю об этом, и почему-то кто-то хочет слышать, кто-то не хочет, знаете, и ведь это и называется духовной работой, когда человек духовно начинает над собой работать, как это выглядит. Смотрите, человек, который человек может перетерпеть, а может осознать, вот как неосознанность проявляется. Женщина, допустим, готовит еду, и дочь ее подходит и говорит, мама, давай я тебе помогу. Она говорит, нет, не нужно помочь. Я сама справлюсь. Почему? Потому что она думает, ну, дочь, видно, занята, пусть мой ребенок там отдыхает, еще она работает, замуж выйдет. там. После этого она уходит, дочка, а у женщины включается, и я это называю, поселением, То есть дурня, как я это называю. В народе дурней называют. Вот это яйцом выкатывается. Это безумный дух такой, который находится в человеке. И он начинает говорить: "Ага, всегда я сама работаю, никто мне никогда не помогает, с утра до ночи, но ну и только пользуется". так тебе сказала, сказала да. Тогда почему ты не сказала, чтобы я помогла? Почему? Потому что вот этот дух, вот эта вредность человеческая, она мешает, и это человеку мешает быть другим человеком. С этой вредностью нужно бороться, как на первой ступени рассказываю. Ее нужно идентифицировать, не получать от нее найти ее и послать из своего сознания, организма и тела, обвести ее и как медузу выбросить. Ну и в вашем случае вы мне описали то, что у вас нет сил, нет вернее желания, нет ни бизнеса, ни любови. И для того, чтобы это все произошло, у вас, вам необходимо творчество и забота. Заведите кота и кошку, или заведите собачку, им там еще кого-либо. После чего начните заниматься творчеством, каким хотите, чтобы в вашем случае произошла и любовь, и бизнес, и достаток. Начните либо вышивать, либо рисовать, как даже если у вас не получается. Все равно рисуйте, вышивайте, пишите текст, занимайтесь каким-либо творчеством. Лисия Амосова. Мой близкий друг уехал защищать Родину. На протяжении 30 лет нас судьба сводит и разводит уже третий раз. Сможем быть вместе? Да. Марина Чакина плюс. Существует ли самая маленькая частица в мире? Или микромир также может быть бесконечен? Может быть в каждом человеке своя вселенная. Так и есть, я тоже в это верю. Но частица, как бы ни делилась частица, она переходит в волну. Поэтому... Все имеет волновую природу. То есть если делить микрочастицы, они становятся волновыми или становятся волной. Именно поэтому с уплотнения волны приводит. Что такое ток электрический? Это направленное движение частиц. Каких микрочастиц? Может ли, может ли превращаться частица в волну? Конечно, может. Это передатчик волны, допустим, там...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 у мужа проблемы с памятью. чтобы вы посоветовали для улучшения? Сейчас он принимает мимантин и гинкобилоба. Гинка, наверное. Для памяти я рекомендую препарат Тутус, Молодила, битулиновая кислота и алгоцин. Оксана Счастливая. Здрасте. Я восхищаюсь вашей огромной силой и волей. Вы непревзойденный человек. Пусть бережет вас Господь. У меня такой вопрос к вам. У меня узлы на щитовидке уже много лет. Назначили гормоны, я их не пью, вот недавно сделала УЗИ, которая показала, что правая доля меньше в размерах, назначили сдать кровь на гормоны, но так как сейчас лето, сказали эффективно сдать осенью. Очень переживаю, скажите, действительно ли как на УЗИ показала или там ничего страшного нет. Действительно, как показала на УЗИ и страшное есть. Я вам рекомендую начать принимать гормоны, без гормонов хорошо вам не будет. Это Ирина Троцан, помогайте людям Спасибо, Анна Лужская Внучка идет в первый класс Что нужно сделать, чтобы был успех в обучениях? Вымаливание, я сегодня говорил Также плюсуйте, садите ребенка, обводите его в круг Ставите вокруг со слогами, которые в первой ступени Вот эти крестики И говорите, чтобы ума добавилось, чтобы к тебе хорошо относились Все как в, первой, все как в нашей эзотерической школе Кайлас Климович Галина «Подскажите, как вернуть теплые отношения в семье с детьми? Когда началась война, я уехала с двумя детьми за границу. Как и многие мамы, спасая своих детей, вывозила, чтобы меньше получили стресса? Я не могу понять, что случилось с моими детьми. Они перестали со мной общаться. Уединяются фактически. Я одна здесь. Хотя живем вместе. У меня стресс по этому поводу. Ведь до этого была любовь, внимание, уважение. А сейчас как чужие. Я растеряна и не знаю, как правильно поступать. Что дальше делать, плачу каждый день». Смотрите, как все устроено. Они, вы хотите, чтобы они к вам хорошо относились. Но вам для того, чтобы... Наш мир так устроен, что если ты не смажешь, то не поедешь. И вы, скорее всего, смазываете хорошо, но недостаточно. Видимо, физически вы смазываете, а энергетически этого недостаточно. Что необходимо сделать? Первое. Представляйте мужчину и женщину, которые с вами живут или этих детей в виде маленьких детей утром, после чего складывайте вот так руки и произносите: вы мои зайчики, вы мои ласточки, вы мои пташечки, вы мои рыбки. Такие маленькие ручки, такие маленькие ножки. Пусть к вам все люди хорошо относятся, пусть к вам все все вас обожают. В какой-то момент у вас появится ощущение такого доброго кома в горле. Каждый раз, когда вы начнете с ними общаться, вспоминайте вот этот добрый теплый ком в горле или в груди. И увидите очень быстро их отношения по отношению к вам изменится. Это произойдет буквально на протяжении трех, да что там говорить, двух-трех дней. Алина Карловская. Я со Станислава Хевсонской области, там идут бои за Николаев. Как скоро они закончатся? Вернемся ли мы домой к зиме? К зиме вернетесь, быстро не закончится. Валентина Балута, Шафрановская, пожелайте мне внуков и невестку. Пусть у вас будут внуки и невестка. Реда Нор, подскажите, почему от меня отделяют я подруги, знакомые, я очень одинока. Что делать? Обычно человек становится одиноким в случае, если он считает, что во всем прав. Также произносит слова «я знаю», «я могу». Для того, чтобы к вам вновь вернулись подруги, не говорите слово «я». Не говорите слово «мне», «моё», «я», «имени», «меня», «мне». Не говорите месяц, дайте такой обед. Ни при каких обстоятельствах не говорить слово «я». Знаете, это как с «благодарю». Очень часто люди пишут, вот сегодня одна женщина написала мне пять сообщений «благодарю», «благодарю», «благодарю». Когда человек говорит «благодарю», он может, он дарит благо другому человеку. И в большинстве своем до того момента, пока не столкнется с оккультистом. Почему? Потому что оккультист мимо не пройдет. Если ему кто-то дарит благо, то тогда он скажет, хорошо, я принимаю все твои блага. И после чего, если это посвящено мне, и я это скажу, то благ не будет. Вот так человек живет, живет, написал тысячу раз где-то, благодарю на разных постах там, или еще где-то. А потом говорит, надо же, все очень плохо в моей жизни. Раньше было это, раньше было это, но я всем благодарю, дарила, там, еще что то ну вот, додарилась любовь, доблагодарила людей после чего. Спасибо надо говорить. Поэтому не говорите «я», читайте мантру о мани под Это мантра, которая убирает у человека эгоизм. И будете абсолютно другим человеком. Сергей Власюк. «Зеленая нить помогла для спины. Спасибо. Я вчера читал Левашова. Я не люблю Левашова, если честно, Николая. Но я когда-то был, это было, наверное, лет 14 назад, наверное, 12, я ездил в Россию и был в Кисловодске. И будучи в Кисловодске, я проводил там семинар, будучи в Кисловодске, я решил заехать в дом, где жил Левашов И я поехал туда, и я был в большом шоке Почему? Дело в том, что это было уже современное время Но там не было ни отопления в доме, ни воды Все люди, которые в этом доме живут, ходили в колодец Это, конечно, ужасно Это ужасно Ну ладно Почему я говорю? Вчера я его читал, Левашова, у меня книжка, я люблю периодически читать книжки какие-то. И такая вот статья у него была, он там пишет, я так старался много делать для людей, и это делал, и это делал, и это делал, и это делал. И никто мне никогда не предлагал ничего заплатить за это. И вот, знаете, я не задумывался об этом, потому что я просто тот человек, который создает и делает. Но вот прочитал вот да, так и есть. Вот смотрите, вчера было записано видео, которое называется «Избавлю вас от заболеваний сердца». До этого было записано видео, которое называлось «Избавлю вас от боли». До этого еще там куча видео было, знаете. Но какие были комментарии там? Ну, люди разделились, где-то 1% написали, что шарлатан, аферист, там, меня надо посадить и так далее. Кто-то вообще послал матом. Ну, такое дело, правильно, кстати. Дальше, много людей были, где-то процентов 10, которые написали, да мне стало хуже, да что за ерунда, все это чушь и так далее Были люди, которые сказали спасибо, да, спасибо помогло, там ответили, да Но никто из этих людей, ни первых, ни вторых, как впрочем, и третьих, никто не предложил, никто не предложил мне заплатить за мой труд 술, 조사, это. Если тебе помогает, заплати. А почему помогает, а потом вновь болит? Да. Это именно поэтому и болит. Если человек смотрит, ему помогает, а потом не работает, то ему нужно заплатить. Но это не... Я не заставляю это делать, ваше дело я хорошо зарабатываю без этого. Просто э, когда-то была такая ситуация, э, и... Таки. вопрос о деньгах раньше они о зеленой нитке зеленая нитка помогла Во. вопрос о деньгах раньше они были и часто одолжил после одного одалживания я так думаю перестал владеть деньгами они вроде и есть но мало и не держатся не повредит ли людям если это не они после манипуляции мелочь рассыпать нет не повредит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 Помочь с тем чтобы обеспечить семью безопасности низкий поклон до конца жизни не забуду этих людей но к чему я это все говорю не имей 100 рублей а имей 100 друзей да. Ага. но вот этот борис александрович он в свое время мне сказал такую фразу он сказал ты знаешь андрей я, кстати об этом на первой ступени рассказывал Он мне сказал ты знаешь ты очень озабочен деньгами ты очень думаешь много о деньгах, поэтому у тебя денег не будет. Ты будь озабочен работой, которую ты делаешь. Старайся ее делать много, творчески, как можно больше. Когда я перешел на эту сторону и начал стараться делать больше, обучаться, отдыхать и очень стараться делать работу очень качественно и очень хорошо, могу сказать, что с того времени делать профессионально. Я стараюсь всегда работу делать профессионально. То есть... Докопаться, изучить, потренироваться, создать и так далее И когда я начал делать работу качественно, то это прямо пропорционально увеличило количество денег в моей жизни А вообще женщины имеют минус, а мужчины имеют плюс энергетический Женщина имеет минус энергетический, поэтому она может все спрятать если женщине давать, она может спрятать, положить, накопить и так далее Мужчина при этом имеет плюс Он может заработать, он может там, потратить и так далее Именно поэтому очень часто для хорошего накопления денег в жизни человека Очень хорошо, чтобы в семье было мужчина и женщина И у них была общая касса Любовь в этом случае будет тем, что я называю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 Здравствуйте, моя дочь болеет тяжелой формой рассеянного склероза, получает лечение, но слабо помогает. Что ждет ее в будущем? Она будет жить. Можно попробовать полечить ее битуриновой кислотой. Продается у меня на сайте. Асель Манадырова. Еще один вопрос. Я делала сбор по вашей рекомендации, но он заканчивается. Я забыла состав. Ромашка, тысячелистник, березовые почки, а четвертую забыла. Зверобой. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Благодарю вас за ваши мантры. Ой, что то за благодарю за ваши мантры вопрос у меня по поводу моего старшего сына его 27 он все не находит себя в жизни не знаю чем ему помочь наладить жизнь вот э, вымаливанием сегодня рассказал как это делается добрый день андрей андреевич большое спасибо за то бесконечное добро которое вы делаете андрей андрей благодаря вам встретила своего мужа. ура у нас в планах построить дом скажите у нас это получится получится скоро не очень еще хочу ребенка, но не знаю, суждено ли нам его иметь Да, суждено Наталья Бондарчук, будет ли у меня мужчина для жизни? Будет Алена Крыжоляна, Алена, низкий тебе поклон Любимая наша всей семьей Алена Тебе персональный привет от моих детей, от меня, от моей жены И моей Светы от всех, от Светыного брата И его жены беременной, которая скоро должна родить За то, что ты передала нам Самых в мире вкусных фруктов в виде персиков, слив, пяти видов винограда. Это потрясающе. Я сто процентов считаю, что самые вкусные персики и виноград обязательно растут только в Молдавии. Вот сколько бы мне ни говорили, я всегда говорю, что самый вкусный мускат только в Молдавии. Самый вкусный виноград Молдова только в Молдавии.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 если пшеницу заварить и пить будешь умный, а если ячмень здоровый. Светлана Никоненко. Андрей Андреевич, подскажите, скоро я встречу мужчину и буду с ним счастлив? Конечно, скоро. Ирина Гимбицкая, ваша ученица из Беларуси. У меня есть маленький бизнес с продуктами питания, но сложившаяся ситуация в мире сильно отражается на работе. На жизни, на приобретении продукции. Если можно, скажите, что будет с Беларуси, смогу ли я вести в дальнейшем свое дело? Сможете вести? Не все так будет плохо. Наталья Зобова, почему мой внук с девушкой ссорится и мирится так часто, и после ссоры мой внук жить не хочет? Это все связано с тем, что они сталкиваются с недопониманием. Обычно так и бывает. Мужчине не хватать может секса. Женщине может не хватать внимания, их же никто не обучал жить э, как э, счастливые люди. Вот они и борются со своими внутренними демонами. Не стоит в этом случае переживать. Жизнь расставит все на свои места. Почему так происходит? Почему происходит так, что мужчина с женщиной, особенно молодые, начинают встречаться, начинают ругаться? Это связано с внутренним эгоизмом и с желанием эгоистично использовать «я». Один человек говорит, я, я, это я, это мое, это я, ты не обратила на меня внимания, не дала, не посмотрела, не сказала и так далее. Второй говорит, ты не посмотрела, то есть тыкают, якают. А что нужно делать? Нужно, если это семья, сказать слово «мы». Нам, мы не обращаем, мы, у нас не получается. То есть вот «мы» объединение, оно происходит со временем. Вот это объединение «мы» может произойти за счет детей. А может произойти за счет сознания. То есть вот это объединение мы оно может быть. Почему так получается, что родители и бабушки и внуки живут лучше, чем бабушки и дети? Допустим, родители и дети живут обычно хуже, чем родители и бабушки, чем бабушки и внуки. Это связано с тем, что когда родители начинают воспитывать своих детей, то у самих родителей есть определенные качества. Каждый человек со временем сталкивается с тем, что определенные качества, такие как страх или жадность, они его донимают. Этот человек не хочет, чтобы это все было у его детей. И он воспитывает ребенка с позиции того, чтобы таких качеств у него не было. Это возможно для одного слабость, для другого это там, там, глупость и так далее.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 Моя дочка с 5 лет начинала иногда просыпаться ночью и ходить, сейчас ей 11. Но она по-прежнему иногда просыпается и приходит ко мне в комнату, что-то говорит, что ей страшно. Это первые признаки судорог, правда. Происходит это в основном перед ответственным мероприятием, судорожные. Это у нее судорожные проявление. на утро ничего не помнит. Есть ли способ кальций нужно давать, кальций и магний. Давайте ей кальций и магний, и этого ничего не будет. Есть препарат Mineralix, есть препарат нашей компании Morbus Stop, есть цитрат кальция, вот их начнете, давайте не будете. Это физиологические проблемы, не связанные с эзотерикой и энергией. Мир вам у вашей родине. Андрей Андреевич, у меня все. Что там все? У меня запитание придбала СНГА-60. Я часто его можно продавать? Хоть каждый день. Чи выйду я замуж за человека, которого зараз люблю? Конечно. Ну, можно мне не задавать эти вопросы? А если нет, то все, мне надо было сказать нет. Ах, девочки, девочки. Татьяна Менькова. Здоровья вам, я ученица пятой ступени и вы для меня путеводная звезда Правильно, у меня к вам вопрос Невестка со мной в данный момент находится в Швейцарии А муж ее, то есть мой сын в Мексике на работе И как скоро будет их воссоединение Они этого очень хотят, но пока обстоятельства не позволяют В следующем году к марту месяца уже будут вместе, не переживайте Елена Трофименко Большое спасибо за ваш труд, за ваши советы и помощь всех благ. Будет ли в моей жизни верный надежный спутник? Да, но только себе задайте вопрос. А вы этого хотите? Смотрите, как это все устроено. Если вам не нужен секс, прям в настоящем виде, то партнер вам не нужен. Мужчина, с которым вы будете планировать жить, будет хотеть от вас интимных отношений. И скорее всего, часто. Скажите мне, если вы, признаете себе, если вы готовы на частые интимные отношения, то тогда партнер или любимый, как вы пишете, спутник будет. Если вы себе можете сказать, я найду, вот произносите слова мои, скоро у меня будет мужчина, и я буду с ним каждый, каждую неделю, три раза в неделю заниматься сексом ночью. Вот если вы поверите в это, и вам этого захочется, а обещаю, 100% будет. Если вам он нужен как партнер, как друг, как спутник, то не нужно. Тогда лучше собачка. Елизавета Прищепа сидит на гормонах аутерокс. Хорошо. Можно ли от болезни щитовидной избавиться? В его случае нет. И второй вопрос. Сыну Виталию 45 лет. После ковидных очень нервный, работает среди пьющих. Может ли устоять, как помочь на большом расстоянии? Будет выпивать. Поэтому, конечно же, на расстоянии вот таким вымаливанием. Пройдите первую ступень, я там рассказываю, как программу строить. Ла, Лена, подскажите коды, чтобы забыть мужчину. Сильная обида на него, перекидывается нервным. Все его вам не раздражало, но как съехала, так сразу в дом привел другую. Кстати, вашу землячку, украиночку. Вот, обвинили, что привел украиночку. Видите, на все украинцы какашки. Сказать, что лучше меня не скажу, но больно, что меня просто как вещь выкинули. Сегодня хочу забыть его. Прямо в моей группе Дуйко Калас и РТЕ, Дуйко Кайлас и РТЕ» есть код, который называется «Произнеси это столько-то, столько-то раз», и после чего забудешь в этот же день человека. Также в первой ступени рассказываю о листочке и так далее. Проходите, ну что с вами?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 Все огорчение по поводу войны Огорчение по поводу плохих слов Огорчение по поводу соседей Огорчение по поводу воды Огорчение приводят к тому, что появляются вот такие проблемы Обвинения и огорчение Наталья Мамалыга, красивая фамилия Низкий поклон за все, что вы делаете За доброе сердце Третий год в школе приобрела четвертые Четыре обновленные ступени Начала проходить третью и застряла Что-то никак не сдвинуть с места Что не так?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 Представьте себе, будто человек находится перед стоматологом. И... Нет, не так. У человека экзамен завтра. И этот человек... У человека должен появиться экзамен. И ему говорят об этом... Давайте даже не так. Нет, давайте так. Человек должен пойти к стоматологу или к гинекологу. Но ему об этом говорят за месяц. И каждый день, говорят ему на протяжении дня, четыре раза. Звонит какой-нибудь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 ну вот таким образом. Лидия Колесник, приветствую вас, Андрей Адрес. Покажите, как снять рассорку семьи. Сделала, сказали, моя сваха. Сваха. Ну так пусть кто сказал, тот и уберет. Но вам сказали, а вы при этом это с дурной головы на здоровую. У меня все хорошо. Зачем вы мне это говорите? Вот вам сказал кто-то, а я не считаю, что это рассорка есть. Раньше жили дружно, те, как собака. Да это не рассорка, это просто кто-то ей там рассказывает. Вы бы меньше ходили по бабкам, что наша другая. Ходите по бабкам или ходите по этим гадалкам, а они из вас деньги там бьют и издеваются над вами. Хотите эзотерику, как помириться, я уже сегодня сказал, проводите обряд вымаливания, все получится. Сдвиньте с места меня, пусть все, кто сегодня находится, сдвинется с места, пусть у вас получается, пусть теперь у вас в жизни получается и материальное благополучие, и везение, пусть кто не, не замужем и не женат, пусть выйдет наконец-то замуж и женится.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 Вернуть вкус и обоняние после перенесенного 7 месяцев назад ковида Поможет мой спрей эмбрионазин Он уберет проблемы, которые связаны с перенесенным потерей вкуса Можно сделать дома специальное вещество, я его называю яичное масло Если его закапывать, то очень быстро вкус придет Каким образом он делается? Берете 10 куриных яиц, варите не менее двух часов Потом очищаете, охлаждаете белки как хотите, что хотите с ними делайте. А желтки используйте, натирайте на мелкую терку, заливаете 10 желтков двумя стаканами оливкового масла и жарите на сковороде чистой, очищенной, не менее 20-40 минут. Потом через марлю отжимаете, или через колгот чистый. Все, что отжалось, называется яичное масло. Сложите его в баночку, закапывайте им нос, Закапываете им горло и смазываете горло. Через 10-15 дней вернется обоняние и вкус. Дальше, как восстановить жизненную энергию. Я это рассказываю на первой обновленной ступени. Бухаути код есть такой и применение пентакля. Также много об этом говорю на первой ступени. Вы же ученица, как вы спрашиваете. Лариса Квитко, пожалуйста, как спокойно реагировать на матерные слова? Я своего мужа отучила дома ругаться матом, но когда он садится за руль, из него какой-то монстр с матерной бранью вылазит, что у меня внутри все переворачивается и хочется плакать. Смотрите, в случае, если такое происходит, говорите о к деньгам. Дело в том, что такие духи, которых он призывает, они называются. Они называются, а... неважно, как они называются, хотел поумничать, не помню. Якшами, якши Когда человек произносит матерщины и слова, он призывает якш Якши могут как служить человеку высокодуховному, так и разрушать Где я такое вычитал? Это в свое время было сказано Мачиглабдон В книге ее «Отсекая надежду и страх» И там она говорит о якшах Она говорит, не убивайте якш И не торопитесь уничтожать духов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 То, что вы начнете реагировать по-другому, полностью изменит в дальнейшем данную ситуацию. Прошу помощи, мой внук не говорит, а только издает звуки. Ему уже четвертый год. Что делать? Он заговорит, заранее благодарю. Нет, не заговорит. Но можно попробовать его полечить. Там есть у меня семинар такой, он бесплатный, выложен он в ютубе, называется «Лечение аутизма Дуйко». И... Там я рассказываю о теориях. Одна из них это амячная теория там и так далее. Поэтому посмотрите, будет все. Пойма. Сможете. Последнее видео было посвящено детям с подобными проблемами. Олег Филиппов. Когда перестанут стрелять прекрасный город Николаев, и когда выгонят орков из Херсона, все, что делаю, все посвящает этому уже, душа начинает выгорать. Это долго еще будет. Это будет. Ну, не ранее, аж ну, 5-6 октября нам Вам еще придется жить целый сентябрь Веся Барановская проходила Сангая затем ступень Какими кодами отдать предпочтение? 75-м, а той ступени Сангая очень много, согласен Надежда Кобро, Кобра, Кобро Можно ли убрать эзотерические? Сильные высыпания на лице и коже моего взрослого сына Эзотерически нет, энергии не хватит можно ли убрать каким-либо образом можно, берете соду и полынь пополам. берете соду и полынь пополам. порошок соды, порошок полыни по чайной ложке и смешиваете с двумя стаканами холодной воды и по одному стакану два раза в день второй вариант начинаете давать на кончике ножа серу очищенную пусть он ее пьет два раза в день убрать семечки, алкоголь убрать сладкое на длительное время, а также молочное Марина По-Мацалюк Подскажите, пожалуйста, в каком направлении в эзотерике мне лучше развиваться? В целительстве Ирина Пишине, Спасибо большое, пожалуйста Галина Пусвистак-Чаплинская Ученица, скажите, выйду замуж? Да Андрей Адвейс, спрошу у вас о том, что волнует Когда закончится един... одиночество дочери 45 лет на фронте Внук и зять, будет хорошо? Будет хорошо а закончится 46? Закончится Жанна Коваль «Какого числа можно переселяться в новый дом в сентябре? 5 или 11?» -го. «Светлана Домаш, ученица школы, живем в Испании, в хорошем городке. Скажите, стоит нам с сестрой переехать в большой городе? Получится у нас? Получится!» «Переболела корона Переболела короной 6 месяцев назад, стала забывать какие-то слова. Стали чесаться». Шея, область декольте. Спасибо, Андрей Андреевич. Пейте соду. Одна чайная ложка на стакан воды два раза в день. Перестанет чесаться и шея, и декольте. Все пройдет. Людмила, Людмила, очень нужно. Какое дело я могу открыть, чем заняться? Клара Силкина. Будет ли у моего сына работа в этом году? Будет. Он не знает, в каком направлении двигаться. По диплом и система техник. Любит животных. Сажает деревья с волонтерами. Правильно. Ему судьба заниматься животными пусть обучает собак пусть там стрижку обучится их там подстригать вот э, все что связано вот э, ему, у него хорошо будет целительство получаться с него бы хороший врач получился антонина решетняк желаю вам и вашей семье мира и добра скажите когда я с моим родными вернемся в украину муж служит очень сильно переживаю за него удастся ли нам быть вместе в этом году до да. василий хрусталев «Чем мне лучше заниматься?» – отвечал раньше. Оксана Шафиева. «Когда моя вторая дочь-студентка решила летом подработать, шеф не хотел платить за отработанный месяц. Закрыла должника в банку, обряд моментально сработал, деньги отдали быстро. Второй раз решила сделать так же с хозяином дуплекса, который отказал вернуть деньги за съемную квартиру моей дочери и другим детям. Тоже снимали комнаты. Не получился обряд, почему? Не хватает психической энергии? Хватает. Вы забыли о моем правиле». В случае, если вы об обряде кому-либо рассказываете, он перестает работать. Не надо было всем рассказывать. И именно поэтому обряд не сработал. Вот вам надо аннулировать, каким образом покаяться. Знаете, как нужно. В случае, если вы рассказали кому-то об обряде, то вы его таким образом отдали человеку. Таким образом вы его должны вновь выкупить. Каким образом? У меня. Сделайте мне просад и скажите просад за обряд, для того, чтобы он со мной работал. Правьте доллар и будете работать вновь Елена Донецкая, моего сына, можете полдо, можете цент, там, как хотите. Елена Донецкая, моего сына обвиняют в том, что он не совершал. Да, так бывает. Скажите, его отпустят или оправдают. Его не оправдают. Может, есть манеры в помощь ему. Первая ступень в помощь. Спасибо за то, что даете уверенность За мне, пожалуйста. Лена Битерман, Моей до виноваты или нет? Показывают, что виновен. Моей дочери 29 лет удалили щитовидную лимфатические узлы, так как там был рак. Делать ли ей радиотерапию? А, обязательно. Гормона она не хочет принимать. Придется. Если не принимать гормоны, будет иммунные проблемы в дальнейшем. Гормоны нужно принимать и радиотерапию тоже принимать. Да. Алена Геллер, подскажите, пожалуйста, что более значимо в эзотерике, умение визуализировать и видеть энергию или возможность ее чувствовать? Первая ступень, вам нужно ее пройти, там я об этом рассказываю. Гораздо важнее начать чувствовать. Вера Бор, Бож, Божурко, надежда на вас всю жизнь кувырком, хоть сам счастливой, хоть год, а мне скоро 68, процентов будете счастливы. Вы просто не ощущаете. Вот если вы сейчас говорите, я несчастлива, все в жизни кувырком, то это хорошо. Почему? Спокойная жизнь для вас. Вы сам по себе человек такой холеристический, взрывной, эмоциональный. Что по-вашему хорошо? Посадить вас в тишину, в покое, вы с ума сойдете. Пусть будет так. Все нормально. Хорошая у вас жизнь. Поменяйте к ней мировоззрение. Валентина Лунгу. У человека есть свободный выбор. В астральном мире этот выбор есть. есть. Встречая вас, мой жизненный путь изменился в лучшую сторону. Да. Ирина Пишенина, ваша ученица, когда у нас начнут выпускать моряков на работу? Не быстро, это не произойдет до конца года, аж в следующем году. елев Шабалина, восхищаюсь вами и вашей семьей, скоро моей доченьки будет любимая семья. Скажите, пожалуйста, когда? Нет. Алексей Тарасенко, спасибо за ваш труд, низкий вам поклон, спасибо. Внуку 8 лет не разговаривает, что делает? Окситоцин, спрей, Гепакс, и мнемонорм. Ольга Тарасова, два года, я с вами никак не могу найти общий язык с невестой. Я переживаю, делаю обряд объединения с кровью из Первого СНГ. Вот этот обряд объединения с кровью, его необходимо делать тысячу раз. Один раз то, что вы сделали, это вообще ничего. Его нужно делать 10 раз на протяжении дня, мощно концентрируясь при этом. И делать так на протяжении 40 дней. А когда я один раз делала и все, и жду что-то. Нет, нет, нет, это нужно делать долго. Татьяна Захарова, господину помогите мне, okay? Подскажите, пожалуйста, <как> что делать, когда я практиковал опять мантры любви и получила так, что теперь от боли вынести не могу, ему с женой я не нужна, только бесплатное развлечение Скажите, нет развлечениям. Скажите, я даю только в случае, если я буду в дальнейшем твоя жена. И все. И будет ваш. Вы же сами отвечаете на свои вопросы. Скажите, я хочу, я обожаю. Но только после штампа в паспорте. Давай, или не приходи вообще. Мне в сентябре 43 родила, двух детей хочу еще, старше 24. Пожалуйста, не поздно, не поздно, правильно сделайте, если родите еще. У вас получится. Можно ли продать квартиру выше цены, которая на рынке? Конечно, можно. Ну что, хороший получился вебинар. Могу ли я по окончанию войны восстановить И увеличить свое кондитерское дело в Харькове Или стоит искать направление Своей деятельности Не стоит, у вас будет это хорошо получаться Я вам обещаю Вы будете очень богатым человеком Прямо мега Я прямо это вижу И у вас будет очень-очень хорошо получаться Смело, Лариса Грусть Занимайтесь этим Людмилка Садовска От чего все болезни считают стресса? Все болезни от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 состоянии болезни. Три элемента доброты, которые человек уничтожает, делает его больным. Я считаю от стресса, ну да, от стресса, конечно все от стресса, если человек стрессует, то от стресса все забывают, все, все болезни, а стресс убивает иммунную систему. знаете а как же те люди, которые не испытывают стресс? Я когда-то находился в монастыре, который находился в Китае. И там, в этом китайском монастыре, я знал людей, которые всю жизнь прожили без стресса. У них не было стресса никакого. Все их стрессы заключались в том, что они один раз в году там проводили обряд, ну и ничего такого не было. Они не ругались, там очень такой приятный образ жизни вели. Я знал таких людей, и один из этих людей... Он очень сильно болел, у него были жуткие артриты там и так далее. Ну и я говорю, почему у вас артриты, вы же разбираетесь в этом. Он говорит, я внутренний злой человек, меня бесят люди, те неправильно едят, те неправильно. Я, говорит, понимаю это все, но, говорит, это у меня такая карма прожить просто с внутренними демонами, ничего с собой сделать не могу, я над этим работаю. Он говорит, я люблю Буду, я люблю Дхарму. Я люблю санку, но меня бесит, когда люди плохо едят. Меня бесит еще что-то, меня там бесит. И говорит: да, я добрый, но внутри оно все равно остается, поэтому я болею. Но когда-нибудь я с этим, я смогу в одной из своих жизней я смогу это преодолеть. Ну, я думаю, что он преодолеет желание что-либо преодолевать уже практически и есть стопроцентный успех. Мне 74 года, 6 лет страдаю циститом, цисталгия, лечение не помогает, боли, ночи, все напролет. Помогите. Может, это хронический пилонефрит? В моей компании есть препарат цистанорм и энуратин. Попринимайте их и не будет цистита. Проверено, вот точно, точно. Давно. А есть народное средство, тысячелистник и зверовой пополам. Одна столовая ложка смеси с стаканом воды горячей и пить. Второй вариант, это горчица сухая на ночь, то есть берется горчица, не сухая, а в виде зерен, берется при зерен горчицы, чайная ложка, пьется не разжевывая, запивается холодной водой утром и вечером. Соду еще можно принимать по чайной ложке на стакан воды два раза в день. Асельма Анадырова, скажите, смогу, ну лучше мои препараты, смогу ли я получить долгожданный документ, да? Как привлечь к себе удачу?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 Спасибо большое за чудесный вебинар. Стар, сразу стало легче, настроение поднимается. Вы замечательный человек. Спасибо. Как избавиться от косточки на ноге? Не могу долго ходить. Есть мазь такая в нашей компании, называется, она... она называется, Вальгусановая. Используйте ее, сможете нормально себя чувствовать. Народный способ вспомнил такой он нестандартный. Берется медная монета старинная ставится на кость, после этого молоточком легко ударяется по одной кости и другой стороной монеты прикладывается и по другой кости и на перекрестке ночью закапывается и нужно уйти не поворачиваясь назад. У меня была девочка, она из Винницы, она, у нее были прямо очень такие большие кости на ногах, Галина ее зовут. И она потом со временем, кстати, я был тот человек, который ей сказал, она говорит, все, я больше никогда не выйду замуж, мне не нужно, у меня же двое детей, я не хочу, мне мужчины не нужны, все мужчины какашки и так далее. Я говорю, послушайте, у вас будет мужчина на пять лет вас меньше и вы родите ему еще двоих детей. Она, нет, Андрей Андреевич, зачем мне уже 40 там и так далее. Вот я вам говорю, родила еще двоих детей, мужчина любимый, любит его. Так вот у нее были косточки, она сделала и говорит, никогда в магию оккультизм не верила. Андрей Андреевич, низкий поклон, все получилось и так далее. Ура. Не будет ядерного взрыва, не будет, не в энергодаре.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 Астрально, не ментально, ни как-либо еще не проявляется нигде то, о чем вы говорите. Поэтому можете не заморачиваться. Так. Несколько слов. Сейчас я пишу сейчас. Сейчас отзывы дуйко. Открываю отзывы далеко. вот оно разоблачение, ой-ой, и я почитаю разоблачение Андрея Андреевича Грюко, который пишет на канале так. Ага. Итак, ваши слова, это обо мне, ужасно разговаривает, про акцент его украинский тоже скажу вот его энергетика, манера поведения, манера речи, все нам тоже говорит, что он националист, причем жесткий такой националист. Понятно, вот это нечего больше сказать, далеко плохой националист. Понятно. Написала я как-то раз письмо по поводу своего ребенка, и для меня это было важно. Дуйко, ответ по сей день жду. Так два года, и все практики его не работают. Я не могу читать письма. Я каждый день я об этом часто говорю. Получаю от 600 и до 1000 писем. И люди, которые у меня на канале, не накручены. Это все люди, которые сами добавились. По поводу национализма, если вы... Если я вас раздражаю, или там бешу своим высказываниями, или бешу своими или, там, нервами, или там еще что-то не нравится, зачем меня слушать? Зачем на меня смотреть? Зачем э, проходить мои семинары? Зачем это делать? Я людей люблю. И поэтому я выкладываю периодически целительные вот такие э, семинары. Вы их можете видеть. Вот вчера... Было выложено э, о том, как я убираю там, проблемы сердца и снижаю давление. Это же бесплатно, я на этом не зарабатываю. Я это подключил, на это трачу свою энергию. Там убрать боль, есть семинары, избавление от заболеваний позвоночника. Кучу кодов этих бесплатно выложил. Везде это делаю, там что написано, только этим слушать или только этим. По поводу того, как я разговариваю, я хочу вам сказать. Я размовляюсь, толкуюсь украинскую мову, также шпрехаю на дойче, также еще на разных языках. Именно поэтому, видимо, это все создало акцент. В своей жизни я пожил в разных странах, поэтому это дает свой акцент. Иногда, когда-то температура поднялась, все разговаривал на разных языках. А по сей день ждет, ну так... Надо было быть настойчивым. Ну и хорошо, что не ответил. Знаете, почему люди думают, что в случае, если они мне пишут, то я обязательно должен ответить. И потом имеет еще и претензию. Скажите, что обязался перед вами э, быть тем человеком, который должен вам отвечать, или должен исправлять судьбу, или должен что-либо для вас делать. Дело в том, что люди думают, что я обязан чем-то для них. На самом деле это мое служение. Мне хочется служить, мне хочется помогать, мне хочется быть полезным людям, которые меня смотрят. В случае, если человек думает, что он удалится и тем самым сделает мне плохо, да нет, мне вообще все равно, я не замечу. На самом деле для людей, которые меня смотрят, гораздо важнее меня смотреть и у меня обучаться, чем мне обучать их и делать все для того, чтобы они смотрели. Поэтому пусть в жизни будет все справедливо ну а ну, там, знаете, всегда находятся э, те люди, которые видят только плохое всегда находятся те люди, которые видят только то, что им не нравится всегда находятся люди, которые завидуют всегда находятся люди, которые злятся всегда находится кто-то ну и в этом прелесть этого мира потому что в случае, если в этом мире есть разнообразие в случае, если в этом мире есть... Э, много разных проявлений, то этот мир именно таким образом и становится прекрасным и красивым единственное, что буллинг это заплевывание, гнобление и незаслуженное оскорбление я считаю это низко, но такое тоже бывает почему? весь род человеческий делится на разные касты вы, наверное, об этом читали в Адхарваведах и в Упанишадах. И там сказано о кастовости. Вот чем ниже человек, тем больше там ругни, ненависти, зла, проявления злобства, ругания, вредности, огорчений. Такие люди, они не создают свет вокруг себя. Это люди угрюмые, злые, вредные, у них всегда все в жизни плохо. Есть другие виды, это люди рожденные с улыбкой на лице, им все нравится, нравится семья, дети, жены, работа, они успешные и так далее Вот знаете, это такая особенность, если их поставить между собой, то между ними и разницы не будет никакой Один просто все время находит все плохое, другой находит все хорошее Вот я тот человек, который несмотря ни на что стремится к тому, чтобы находить во всем что-то хорошее чего и вам, собственно говоря, желаю. Всем желаю мира, ума под подмыхом. Последнее, там в моем телеграм-канале было написано и было сказано, кто-то напечатал мантру. Он бурбу Это Гаят Риман. <coughs> написано, что если человек будет ее читать, кто поможет избавить другого человека от алкоголизма. Это не так. Данная мантра имеет философскую и эзотерическую сторону. Эзотерическая сторона заключается в том, что данная мантра она буквально звучит так. Для чего она? Она является мантрой, оберегающей семью. От чего? От любого зла. Оберегает человека. От чего? Каждый человек, который живет по принципу савитура или по принципу солнца, это человек, который солнцем, своим сердцем горячим,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 Он был во слуха, тацо витуварением, благодаря седьмаки, юна пор До свидания, будьте здоровы. Заканчиваю трансляцию.